Когда в ранее созданных или ранее проведенных документах необходимо изменить аналитику, следует воспользоваться специальной обработкой. Обеспользование данной обработки необходимо сообщить начальнику отдела бюджетирования и финансовому директору. Все изменения, выполненные обработкой, будут необратимым. Также изменения аналитики документа могут существенно повлиять на производительность базы данных, поэтому очень важно перед применением обработки убедиться в необходимости ее использования. Чтобы открыть форму обработки, необходимо перейти в раздел «Денежные средства», «Сервис», «Заполнение табличной части» «Аналитик ТюмГУ».